Всем привет! И сегодня я бы хотел вам рассказать о некоторых интересных фактах о политике, которые вы вряд ли что-либо знали. Поехали! И первый факт. Все наверняка слышали о том, что некоторых политиков называют левыми, некоторыми правыми. И сегодня я хотел бы выяснить, откуда пошел принцип разделения политиков на левых и правых. Историческая справка. В 1789 году депутаты французской Национальной Ассамблеи, поддерживающие короля, заняли места по правую сторону от председателя, а сторонники революции сели слева. Сменившись ее в законодательном собрании, распределение сохранилось: сторонники конституции расположились справа, инноваторы слева, а умеренные депутаты заняли центральные места. С тех пор. Сложилась традиция деления политиков на правых, консерваторы, капиталисты, монархисты и фашисты, центристов и левых, социалисты, коммунисты, зеленые и анархисты. Э, сейчас термин стран третьего мира принято ассоциировать с бедными и медленно развивающимися государствами. Но на самом деле это не так. Однако, первоначально сей термин был придуман для тех стран, которые отказались от участия в гонке вооружений во время холодной войны. А именно те страны, которые не относились ни к Первому миру, это страны блока НАТО и капиталистические страны, ни ко Второму миру страны социализма. После окончания Холодной войны почти все страны Третьего мира имели низкий ВВП и акцент сместился именно на этот факт, хотя на данный момент многие из этих стран обогнали по развитию страны Второго мира. Слово «идиот» возникло в Греции и характеризовало человека, не интересующегося политикой. Сингапур – единственное государство, которое стало независимым не по своей воле. Довольно долго Сингапур был колонией англичан, затем после Второй мировой войны стал автономным, а в 1963 году Сингапур стал частью Малайзии. Но ввиду большого числа противоречий между китайцами и малайцами, в 1965 году он был исключен из состава государства. Тогда же лидер Сингапура принял решение сделать страну независимой. Еще один очень интересный факт о политике нашей страны. При встрече 1992 года на Центральном ТВ на минуту задержали трансляцию боя курантов. Произошло это вот почему. Горбачев, будучи президентом Советского Союза, уже ничего не решал, а Ельцин по неустановленным причинам тоже отказался поздравить народ. Тогда и принято было решение переложить эту важную роль на Михаила Задорнова, ведущего новогоднюю программу «Голубой огонек». В ту ночь программа шла в прямом эфире, и ведущий, немного увлекшись, проговорил на минуту больше, чем надо было. Поэтому и было двинуто время трансляции начала боя курантов. Во время Войны Советов и Финнов 1993 -го, -го года министром Молотовым было сделано заявление о том, что войска сбрасывают не бомбы на противника, а продовольствие. Финнам эти, эти бомбы назывались «Молотовские хлебные корзины». В ответ на это свои гручие смеси, используемые против танков, они называли коктейлем «ДЛЯ Молота». Привычное всем сочетаний, которое с сейчаснего времени сохранилось, это коктейль Молотова сложилось уже еще в далеком Советском Союзе. Ну я с вами снова прощаюсь. Надеюсь, эти факты были интересны и обширили увеличили кругосор и политики. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!